Такие тропинки, тропин делают тропинки делать чтобы пройти можно было. <реклама> а так <-то. реклама> да. Да, сильный ветер. Будь видно, говори. Мне придется музыку назвать. Музыку и собственно разговор. А вон, смотри, оно идет вот там опять. низ я понимаю там бы а вот это, это как обрядовый что-то было пультовый он там вокруг этого болоса что-то происходило вот на среднем я показал по фотографии там целая сопка ну, вот таких ну, и ну, плюс ну, там ну, тоже ну, тут так камней таких нет их тащили откуда них среднего или с оттуда представляете ну, это вот так вот на даче а вон вон да да да я показывал уже с нами вот такой камень А кто вет не порубил? Смотри, она заканчивается или начинается. Где? -то? Что? Смотри! А? Он заканчивается здесь? А вы заметили что? А? Громче, не что. Друга лет когда-то здесь что-то было? камни, но они туда идут, они вот да, проходит, да. он на ней камни эти все вот копать вот что? они все, и они так полосуют. что это это неизвестно можно да. что собирается? что на, на лодке, на лодке. На машине, и лодка. Вот запилить туда и Надо с другой стороны забираться Ой, даже здесь можно Вот сюда было, смотрите, видимо Колючий проволок, сетка натянута вот здесь вот, чтобы не, не пробили, мало ли что, гранаты не забросились, слышишь? Вот, кстати, mm -hmm. вот эта трава называется снитч. А, фать про траву. Да. Потом расскажешь. Говори, лучше про эту штуку. Вот я сфотографировал. Что, вот, надпись? Вот, надпись. Ну а зачем? Выдал, блин. Ну это кто-то фигачил, кто-то делал ее, не, не иначе. Подожди. Тут можно любой выдолбы. Посмотри. О! Просвети, пожалуйста. А здесь какой-то фонарик слабый. Вот ну. что-то что есть, смотри. Вот какая-то. Да это новый современный. И вот еще какая-то надпись. Вот вот сюда, сюда. Дебиль пропас. Придавило. Вон там, опора. Да, может и дальше валится. Вот это тут то видите, ничего нет? Ничего, скоро все валится. Наша бритва уже лезет, и что-то останется. Затирали надо, кто тут. Тут ничего не -то тоже. Вот здесь вот поближе. Бедные, как они тут жили, а, ребят? Как вообще? Посмотрите, все тут заплеснило Посмотрите, какой болт Посмотрите, какие крючки, крючки. Вот я. А тут ничего нету? Нет, да? Фигово ну, Пойдемте отсюда